Добрый день, уважаемые слушатели вебинара. Мы традиционно начнем с просьбы вас поставить плюсики туда, куда вы можете писать, для того, чтобы понять, что вам все видно, слышно и что все хорошо. Жду ваших плюсиков. Ага, отлично. Пошли первые плюсики. Значит, все хорошо, и мы начинаем. Сразу будет небольшое объявление. В анонсе вебинара стояло, что он продлится один час. К сожалению, информации очень много, материалов удалось набрать прилично, поэтому, возможно, мы из тайминга выбьемся и потратим где-то полтора, может быть, даже чуть больше времени на то, чтобы обо всем, обо всем рассказать. Тема очень большая, очень интересная, поэтому давайте сразу начинать. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Владимир Салыкин, я менеджер по продуктам компании «Актив». А на вы видите ссылочку, на которую будут выложены записи этого вебинара, а также записи всех предыдущих. Всегда на нашем канале YouTube вы можете зайти и посмотреть. Сегодня у нас будет чуть-чуть нестандартный формат, поскольку тема очень хайповая. Я всех призываю прямо в процессе моего рассказа, задавать какие-то свои вопросы, комментарии, и я постараюсь это зачитывать. Вот сразу задает вопрос, как скопировать ссылку, не переживайте. Презентацию мы вам всем обязательно вышлем, там вы сможете ссылку скопировать. Ну или вы можете просто поискать на YouTube Active Company или Active, и обязательно найдете наш канал и посмотрите все наши вебинары, которые вам будут интересны. Ну, поехали. О чем мы сегодня поговорим? Является ли биометрия идентификации или все-таки аутентификации? Затронем совсем чуть-чуть, потому что эта тема такая больше академическая, можно на нее долго дискутировать, но это не цель нашего сегодняшнего вебинара. Поговорим про достоинства технологии биометрии обязательно. Ну и, конечно же, про недостатки. Как про недостатки технологий, так и про недостатки, которые могут возникнуть при реализации биометрических проектов. Расскажем немножко про единую биометрическую систему, потом, как построить некую идеальную биометрическую систему. Ну и пару слов о нашей компании. Если кто не знает, наша компания более 20 лет уже находится на рынке информационной безопасности, поэтому накопила некоторую экспертизу, особенно в сфере аутентификации и электронной подписи. Именно поэтому мы все время следим за биометричными в том числе хорошо знаем их плюсы и минусы. Об этом сегодня и расскажем. Небольшая напоминалка. На прошлом вебинаре, когда мы более подробно рассказывали про идентификацию и аутентификацию, мы говорили, что неформальная идентификация – это предъявление некоторого идентификатора, который позволит отделить один субъект объект от другого. Помните, как штрих-коды на товарах в магазине. в Мы говорили, что основная проблема – то, что знание и наличие идентификатора не гарантируют стопроцентную связь между субъектом и объектом, ну, опять же, как штрих-код от другого товара, который просто переклеили. Ну, также говорили о том, что аутентификация – это как раз доказательство того, что идентификатор принадлежит тому, кому должен. Ну и чуть-чуть вспомним про факторы аутентификации. Есть у нас факторы обладания, то есть некоторый физический объект, например, там токен, смарт-карта, еще какой-то другой объект. Нечто, что нам известно, какая-то секретная информация, типа кодовых слов, паролей, пин-кодов и так далее. Ну и наш особенный фактор, нечто, что является неотъемлемой частью нас, то есть биометрические данные ну и давайте пару слов все-таки скажем вот прям посмотрим с точки зрения этих определений на биометрию и попробуем подумать как бы, на что больше похоже на идентификацию или аутентификацию ну во- первых это действительно отличный уникальный идентификатор, который всегда с собой у нас есть и по нему действительно можно очень хорошо отделять один субъект от другого с этим было бы трудно поспорить но давайте поглядим а что собственно с доказательством которым должна быть аутентификация Исторически биометрические данные, в частности отпечатки пальцев, начали использоваться и до сих пор используются в судах для того, чтобы идентифицировать личность не отделять их друг от друга. Но уже сейчас эта история начинает все чаще даже в судебной системе ставиться под сомнение. То есть говорят о том, что вообще говоря, данные подделываются, использовать их как доказательство нельзя. Ну... На самом деле, если уж говорить прям стопроцентную верную связь между данными и субъектом, то надо честно сказать, что такой связи не существует, потому что все биометрические техники и технологии, которые вы используете, они дают обычно вероятностное совпадение. То есть говорят вам о том, что по предъявленным данным там с вероятностью 95% или там, 99% эти данные принадлежат такому-то человеку, но стопроцентной вероятности они никогда не дают. Поэтому уже здесь это так немножко похоже на некоторую натяжку, когда мы начинаем называть биометрию именно фактором аутентификации. Но у биометрии, несомненно, есть масса достоинств. Давайте на них остановимся поподробнее. Я когда буду рассказывать про достоинства и недостатки, в первую очередь буду опираться на те плюсы и минусы всех технологий аутентификации, которые мне удалось вспомнить и придумать еще для предыдущего вебинара, если у вас будут какие-то идеи, и я о чем-то не расскажу, то обязательно прямо пишите сразу в то место, куда вы можете писать. Я это с удовольствием озвучу. Итак, биометрия, она на самом деле достаточно легкая и уже становится привычной для пользователей. Когда вам не надо ничего запоминать, делать каких-то сложных действий, все действия обычно ну, максимально примитивны. Смартфоны приучили нас уже к тому, что там, приложить палец к датчику или поглядеть в камеру – это очень просто. Ну и многие уже к этому привыкли, поэтому можно сказать, что и даже привычно для пользователей. Конечно, если мы говорим про пользователей глубинки, это не настолько привычно. Но за счет того, что сам процесс работы очень легкий, привычным это станет достаточно скоро. Несомненно, биометрия у нас всегда с собой, в отличие от какого-нибудь генератора одноразовых паролей или криптографического токена, который можно просто забыть дома, в офисе, ну или просто потерять. Несомненным достоинством является невозможность передать просто свои биометрические данные третьим лицам. То есть, если у вас внутри офиса есть какая-то корпоративная система, в которой есть... А аутентификация, которая построена на биометрии, будет очень сложным. Одному лицу временно передать свои данные для входа другому лицу. Ну и, соответственно, вероятность того, что будут выполнены несанкционированные действия, она снижается. Так, не требуется запоминание, смены и политика информационной безопасности. Чем это хорошо? Тем, что. Наши пользователи они не страдают, потому что им, в отличие от паролей, не надо постоянно придумывать какие-то сложные конструкции, запоминать их, ну и со временем менять. Биометрические данные вы, к счастью, можете ввести в систему, ну и затем пользоваться достаточно длительный срок. И это хорошо. Ну и когда мы говорим про пользователя смартфонов, ну, или про идентификацию по голосу, по изображению, есть достаточно большая вероятность, что у пользователя, вообще говоря, уже есть некоторые необходимые технические средства для получения этих биометрических данных. И для смарткарт обязательно покупать какие-то считыватели устройства типа аппаратных генераторов одноразовых паролей тоже надо как бы покупать пользователя для того, чтобы начать использоваться, то здесь все хорошо, у пользователя, скорее всего, все есть. Хотя тут есть нюансы, но мы про них чуть подробнее потом поговорим. Вот, собственно, сейчас практически и поговорим. Теперь про недостатки. На самом деле недостатков у биометрии, к моему большому сожалению, очень много. Вообще надо понимать, что... Я конкретно, как бы, наша компания ничего не имеет против биометрии. Биометрия – это классная технология, очень удобная. Я так лично постоянно ее пользуюсь там на своем смартфоне, просто супер. Но, как у любой технологии, у нее есть некоторые ограничения. Когда ее можно использовать, когда нельзя, с какими данными. Следует использовать биометрическую аутентификацию, с какими нельзя. И, к сожалению, очень многие этих ограничений не видят, поэтому... Очень хочется про эти ограничения чуть подробнее рассказать. Если эти ограничения вашей системы не касаются, ну что ж, отлично. Используйте биометрию. Итак, поехали. Вначале поговорим про некоторые очевидные недостатки, которые даже доказательств не требуют. В общем-то, любому человеку это достаточно очевидно. Ну, во-первых, технология новая достаточно. Несмотря на то, что все идеи, которые заложены в технологии, Биометрическая идентификация, они уже придуманы давно, давно разработаны, но на самом деле никаких единых стандартов и удобных средств для разработчиков пока не существует. Что мы под этим подразумеваем, давайте чуть подробнее раскроем. Ну, допустим, рассмотрим ту же самую операционную систему Windows. Да? В ней вероятность входа вообще по каким-то биометрическим данным появилась только в относительно последних версиях Windows 10. И только для майкрософтовского аккаунта. То есть никаких стандартов, в которые, вы могли бы начать входить по биометрии там, на сайты, в корпоративную почту или что-то подобное, пока по большому счету нет. Все это в таком зачаточном состоянии находится. И каждый вендор, который свои биометрические технологии продвигает, обычно представляет свой собственный API. Поэтому при переходе от вендора к вендору придется проводить повторное встраивание. Это вот как раз э, тот недостаток, про который мы только недавно говорили. Вообще, говоря, могут потребоваться дополнительные технические средства. Это очень сильно зависит от того, какой именно фактор вы выберете. Если у вас там простейшая идентификация по голосу, то, скорее всего, вам хватит обычный, м -м, там. Микрофона, который в ноутбуке у человека установлен. Но, опять же, на стационарном компьютере у него может не быть даже микрофона. А уж про датчики отпечатков пальцев или там рисунка вен ладони говорить не надо. Отсутствуют технические решения по упрощению работы. Что мы под этим подразумеваем? Смотрите, пароли и какие-то смарт-карточные технологии придумали давно, стандартизировали давно, поэтому уже есть куча средств, которые все это поддерживают и упрощают. То есть там для паролей есть менеджеры паролей, специальные SSO-системы, есть глубокая интеграция, там, для смарт-картчных технологий есть приложения, которые умеют с ними работать, определять, там, что на них хранится, и упрощают вообще там жизнь пользователя, какие-то системы глобальные по управлению, технических каких-то решений, которые бы позволили вам внедрив биометрию сегодня своем офисе процесс упростить, пока прям такого большого количества их на рынке просто не существует. Один из очень больных вопросов, на котором я постараюсь чуть подробнее остановиться, это неочевидность, что делать вообще говоря при компрометации. То есть, если... Кто-то украл ваш пароль, то у вас есть вполне понятный и очевидный алгоритм действий. Что делать? Ну, просто пойти и поменять этот пароль на другой. Что делать, если у вас утерян токен или смарт-карта? Тоже уже есть не только алгоритмы, что там пойти сообщить администратору, отозвать сертификат. Но уже есть различные технические решения, которые все это упрощают и автоматизируют. Что делать при компрометации биометрии, вообще говоря, не ясно. Здесь есть прям очень серьезная проблема, потому что биометрические данные вы вообще никак не можете поменять. И если вас скомпрометировали в одной системе, то велика вероятность, что вас смогут скомпрометировать в другой системе. Что еще больнее, так это то, что, скорее всего, вас смогут скомпрометировать еще многие-многие-многие годы. И по большому счету... Единственным очевидным решением выглядит как отказ от использования биометрии в этой системе и необходимость использования каких-то других технологий для аутентификации при компрометации ваших биометрических данных. То есть по факту вам придется всегда строить системы, в которых обязательно есть некоторые альтернативные факторы аутентификации, иначе вообще никак. Ну, Давайте дальше поедем. Вообще говоря, все текущие решения, которые сейчас существуют, они несложно технически компрометируют. Если нужны доказательства, то они будут чуть позже. Мы там прям чуть подробнее поговорим про различные компрометации, которые уже существуют. Но если прям грубо говоря говорить, то очевидно, что большинство таких сравнение работы с вашими биометрическими данными их передача там от камера микрофона пока все это происходит напрямую через ваш персональный компьютер через оперативную память все это вообще говоря очень просто похищается и уже потом используется против вас так компрометация ваших данных компрометирует сразу все аккаунты о чем здесь речь да помните если у вас есть несколько аккаунтов, то пароли, скорее всего, у вас разные. Но ну, если вы, по крайней мере, ими правильно пользуетесь. Как только у вас украли один пароль, никаких проблем. Все ваши другие аккаунты защищены. Именно поэтому вы можете устанавливать какие-то простые, элементарные пароли в интернет-магазинах, где вы совершаете единственную покупку, и не переживайте, что какой-то ваш там, важный для вас аккаунт, допустим, там, на Facebook или для корпоративной почты, будет скомпрометирован. С биометрией все сложнее. Если биометрия будет поддержана и навязана какими-то сервисами, которые не сильно заботятся о своей безопасности, и вы свои биометрические данные туда внесете, то как только они там будут скомпрометированы, а они там обязательно будут скомпрометированы, вы подвергаете опасности все свои аккаунты. Также стоит заметить, что при неправильной реализации может быть скомпрометировано на аутентифицирующей стороне. Как раз то, про что я Примерно сейчас говорил, если сервис относится к вашим биометрическим данным с недостаточной там, осторожностью, с недостаточной защитой организации всей системы информационной безопасности этих собственных данных, то они там могут быть скомпрометированы. А поскольку вся эта система строится на шаблонах, то после того, как ваш шаблон ваших биометрических данных будет похищен, его можно будет предъявлять в другие системы ну и, соответственно, представляться от вашего имени. Еще один неприятный недостаток – то, что факт компрометации, вообще говоря, невозможно установить. Если вас скомпрометировали какой-либо пароль, то тут с фактом компрометации тоже все плохо. А вот с токеном в данном случае все хорошо. Если у вас токен украли или вы его потеряли то это достаточно сложно не заметить. Особенно если вы серьезно относитесь к информационной безопасности, ну или просто используете там смарт-карту и носите ее в кошельке. Потерю кошелька не заметить сложно. Есть, допустим, программные одноразовые пароли на смартфоне, то вы, скорее всего, пропажу заметите в течение нескольких часов. А вот с биометрией все сложнее. Вы не узнаете, что кто-то уже имеет ваши биометрические данные, и завтра будет использовать их для того, чтобы заходить в ваши аккаунты и проводить какие-то несанкционированные действия. Ну, здесь как бы э, небольшое развитие той истории, что поскольку стандартов нет, вам нужна будет поддержка от разработчиков системы. Тут, собственно, стоит упомянуть еще о том, что поскольку на другие способы аутентификации частично есть стандарты, то очень часто вам не понадобится какое-то дополнительное встраивание в систему. Там же все есть. Вы просто меняете одного вендора на другую, подкладываете вместо одних библиотек другие, и все заводится автоматически. С биометрией пока так не работает. Кажется, встраивать, ну что называется, с нуля. Вот это, собственно, вы такое подтверждение. Вообще, как бы отсутствие стандартов но плохо не только для разработки, а плохо еще и тем, что не посмотрели, так сказать, внимательно на каждую конкретную технологию компетентные люди и не выявили некоторые нюансы, что будет обязательно со временем сделано, и тогда, возможно, многие биометрические системы придется перестраивать. Недостаток, про который... Нельзя не сказать, некоторых людей нельзя идентифицировать по требуемым биометрическим параметрам. Здесь есть, собственно, две истории. Первая – это такая э, печальная история, которая состоит в том, что у некоторых людей некоторые биометрические данные просто отсутствуют. Да, Всегда надо понимать, что есть люди с ограниченными возможностями, которые в принципе не смогут использовать некоторые биометрические системы. Но здесь также стоит отметить, что даже если у конкретного человека требуемые факторы присутствуют, то есть нюансы, так называемые ошибки первого-второго рода, которые могут на эту историю повлиять. Ну и соответствующий вывод из отсутствия стандартов – это на данный момент отсутствие некоторых методик испытания, а также сертификации биометрических систем по-хорошему, регулятором на данный момент у нас выбран Минкомсвязь, который на самом деле не самый большой эксперт в информационной безопасности у нас в стране. Посмотрим, что они придумают, но уже сейчас есть некоторые опасения, что это будет сделано с недостаточным качеством, по крайней мере, первое время. То есть, понятно, со временем рынок, а также условия Работа систем, там различные взломы повлияют на появление хороших методик испытаний и сертификации но, к сожалению, это не произойдет в ближайшие пару лет. Стоит также упомянуть, что алгоритмы биометрических вендоров, которые они используют внутри своего оборудования, в своих библиотеках, они очень часто закрыты, они считают своей некоторой коммерческой тайной, и они не проходят какой-нибудь хороший пентест. Например, тут нельзя как бы не сравнить с, опять же, смарт-картами. Все мы знаем, что там в смарт-картах используются криптографические алгоритмы, которые, во-первых, публичны, во-вторых, постоянно просто атакуются научным сообществом с целью выявить какие-то уязвимости, даже которые на взгляд обычного человека оказываются незначительными. То есть там снижение времени взлома сотен лет до десятков лет считается прорывом и алгоритм могут уже посчитать уязвимым а здесь вообще как бы алгоритмы закрыты и возможно есть некоторые ошибки которые допустил как разработчик алгоритма так и программист который этот алгоритм реализовывал и можно найти какие-то скрытые ходы которые позволят механизмы обойти ну и как я уже говорил, Результат работы – это всегда вероятность. То есть, когда вы используете пароль, история понятная. Система всегда знает, вы ввели правильный пароль или неправильный пароль. Она не говорит вам, что пароль там с 95% вроде как похож на тот, который был. Нет, это однозначное соответствие. Одноразовые пароли и криптографические токены смарт-карты тоже дают всегда вам 100% вероятность. То есть, подпись либо криптографически сходится, либо не сходится. Здесь же у вас всегда есть вероятность. Вообще, говоря, не совсем понятно, что делать, если эта вероятность находится у какого-то порога. Ну, очевидно, что здесь, как люди поступают, они говорят: давайте установим некоторый порог. Если 99%, то и выше, то мы считаем, что все корректно. Если 98 и 9%, то это значит уже недостаточно, и значит человека не пускаем. Но здесь, естественно, возникает очевидная ситуация, когда человек как раз легитимный хочет получить доступ в систему, а вследствие каких-то там технических недостатков, недостатка освещения, если мы говорим про камеру, зашемленности, если мы говорим звук, человека просто не пускают, потому что считают, что процентов недостаточно. Есть на самом деле более неочевидные недостатки. То есть, ну, как бы, очевидные недостатки ⁇ то, до чего вообще любой из нас может легко додуматься, посидев там 15 минут и поразмышляв. Сейчас мы поговорим про более такие хитрые недостатки, о которых вообще, на мой взгляд, очень мало говорят и многие их просто не замечают. Ну, во-первых, вы не контролируете распространение своей биометрической информации. Ну, В реальной жизни это примерно как пароль, который вы у себя на лбу написали от вашей там какой-то банковской системы и просто с этим паролем ходите и всем вы показываете, потому что с биометрической информацией все примерно так и есть. Когда вы ходите по улице, вас снимают просто сотни всяких камер, начиная от камеры, который поставил там, какой нибудь кафе для того, чтобы снимать у себя крыльцо для избежания различных инцидентов. Естественно, все, что эта камера снимает, все будет храниться в открытом виде, потому что они там об информационной безопасности не задумываются вообще, это не их цель. Поэтому все свои данные, во все ваши лица, весь звук, все это будет обязательно записано. Причем, ну, как бы все мы знаем, что смартфоны сейчас активно записывают звук. Куча приложений, которые пользователь устанавливает на свой смартфон, говорят о том, что они будут там записывать какую-то информацию или получают доступ к камере. Это может быть вполне себе вредоносное приложение. Пользователи они вообще на данный момент совершенно не задумываются о том, на что каждому конкретному приложению они дают разрешение. Ну, и некоторые приложения, вообще говоря, могут выглядеть вполне легитимно и по каким-то очевидным причинам требовать доступ к тем или иным функциям. То есть любое приложение, которое там, улучшает ваши селфи, которые пользователь скачал, вы подумаете, ну что такого? Оно просит доступ к камере, конечно, и как иначе оно будет MySelfie улучшать. Она попросила доступ к звуку. Хм, зачем? Ну Там, наверное, просто есть функция записи видеороликов со звуком, которую можно своим друзьям послать. Ну, а еще там есть функция сохранения на диск. Конечно, ролики же обязательно надо сохранить на хранилище смартфона. Ну, и доступ в интернет. Кто же сейчас в приложении работает без аккаунтов, без доступа в интернет? Ну и вот мы получаем простейшее приложение, которое вас снимет, запишет ваш голос, сохранит его на хранилище телефона, а как только вы включите Wi-Fi, передаст все ваши биометрические данные злоумышленнику. Ну и даже если не рассматривать уж прям такие сценарии, если вы посмотрите количество видеоинформации, которые создается в мире, то увидите, что она растет просто экспоненциально. Как только у нас появились... Смартфоны, которые мы постоянно носим с собой, которые позволяют снимать видео и звук, количество данных, которые генерит среднестатистический пользователь, а уж тем более среднестатистический подросток, выросло просто неимоверно. Если вы посмотрите за опять же, современными подростками и как они общаются, то сможете, допустим, увидеть, что они ну, сейчас активно записывают голосовые сообщения вместо того, чтобы набирать что-то на клавиатуре. А самым популярным уже становится запись таких мини-видеосообщений со звуком, который просто через сервера передается друзьям. Ну, а как мы знаем, все эти сервера, они в публичном интернете находятся. Как они защищаются? Для каждого конкретного приложения большой вопрос. Попробуйте внедрить уязвимость в такой сервер, и вы получаете доступ практически к безлимитному количеству, биометрической информации, как лица и голос. Почему я тут на лицах и голосе акцентирую внимание? Ну, вы поймете, когда будем говорить про нашу единую биометрическую систему. Ну, и как бы очевидно, что там отпечатки свои, вы тоже не контролируете. Вообще, очень ограниченное количество биометрических данных хоть как-то контролируется. И те, которые хоть как-то контролируются, они требуют прям серьезных устройств для считывания. То есть, если мы говорим про какие-то серьезные датчики радужки глаза, или там рисунка капилляров на глазе человека, то да, такие данные вы более-менее контролируете, хотя это тоже спорный вопрос. Когда там человек заснет, он вообще очень плохо контролирует свою биометрию по тем или иным причинам. Но стоит понимать, что такие системы, они уже настолько сложны что вряд ли их будут внедрять активно на каких-то там сайтах или еще где-то, ну, просто потому что это слишком сложно и требует дорогого оборудования. Дальше поехали. Для начать говорить про нашу биометрическую систему, я предлагаю всем вам обратить внимание на вот эту систему. Вообще, ну, как бы очевидно, как только вы собираетесь построить новую систему, надо вначале обратиться к опыту других людей, и которые подобные системы уже строили. В мире есть замечательная биометрическая система, которая вводилась примерно с теми же целями, с которыми сейчас наше государство пытается внедрить. Единую биометрическую систему это биометрическая система Индии. Она уже работает достаточно большое количество лет. Они уже там наступили на большое количество всяких граблей. Вот давайте, собственно, посмотрим, какой у них опыт, что у них получилось, что не получилось, и а потом посмотрим использовали ли этот опыт создатели нашей единой биометрической системы и какие проблемы и нюансы могут нас ждать в будущем. Ну, тут немножко статистики, да, в 2012 году запущен. Шесть лет функционирует с очень приличным бюджетом вся эта история, ну и вообще с невероятным количеством людей, которые в этой системе были зарегистрированы, да? то есть мы видим, что это больше чем... В 10 раз, чем количество людей, которые смогут зарегистрироваться в этой системе в России. Просто потому, что у нас население меньше, а у тех, у кого доступ есть к таким системам, их еще меньше. Ну и какой опыт, что у них получилось? Ну, во-первых, и процентов не могут быть однозначно идентифицированы с помощью биометрических данных. Помните, я говорил про то, что там вообще говоря есть люди, которые по тем или иным причинам не смогут быть идентифицированы. Ну, на самом деле, кажется, что это очень-очень маленький процент, но тут все, все работает магия больших чисел. Если в России мы хотим, чтобы 100 миллионов людей начали использовать биометрическую систему, то, что 140 тысяч не смогут быть однозначно идентифицированы с помощью биометрических данных. Это, вообще говоря, немало, и надо с ними что-то делать. 2,9% пользователей с низким качеством первого биометрического фактора. Их система тоже использует два биометрических фактора, как и единая биометрическая система. Ну и вот есть пользователи, у которых по первому фактору, вообще говоря, их идентифицировать не получится. Ну и 0,23%, у которых, вообще говоря, оба фактора по тем или иным причинам оказались низкого качества и они сталкиваются с многочисленными ошибками аутентификации опять же процент небольшой но стоит ожидать что это там 230 тысяч может быть в россии таких людей тоже немало самое интересное ну конечно мы столкнемся с фактором в единой биометрической системе вы приходите в Банк, где вы там свои биометрические данные будете сдавать. Ну, надо понимать, что эти биометрические данные у вас будут принимать конкретные люди в конкретном месте, ну, а там всегда можно договориться. Вот, собственно, в Индии столкнулись с тем, что в системе появились некоторые мертвые души, можно так сказать когда биометрические данные были собраны там, у собаки, коровы или еще кого-то. Ну, смешная история с одной стороны. С другой стороны, если учесть, что все они используются, в том числе там, для получения каких-то пособий, мы получаем отличный механизм э, там, получения пособий совершенно нелегальным путем, ну, просто подъявив собаку. Что еще более интересно? В, как раз в этом году одна из компаний провела независимое обещание и выяснила, что вы можете купить учетные биометрические данные для входа в систему ну примерно за 8 долларов, обратившись к нужному дилеру. Ну, вот примерно такая история может ждать нас. Ну, у нас, наверное, будет не 8 долларов, а 10 долларов, например. Если вам интересны подробности, то вот прям есть ссылка на индийский портал, где-то можно прям подробнее почитать о том, что они делали, как они нашли этого дилера, они там по WhatsApp переписывались, нашли дилера, ну и вот, собственно, смогли приобрести учетные данные для входа, а также специальное программное обеспечение, которое позволило им изготовить биометрическую ID-карту, у них там в этих системах есть изготавливаются карты, собственно, биометрические ID, ну, такие некоторые... Карточки. Вот, собственно, они, специальное ПО, которое позволило бы им изготовить дубликат, привели еще за 5 долларов. Ну, вот, как бы, классная история. Как я уже говорил, вся эта история с хранением централизованных данных, она, очевидно, будет уязвима в том случае, когда ваши данные куда-то передаются, ну, непонятно, как их там хранят. Вот, собственно, опять же, ссылка, по ней можете подробнее почитать, это достаточно... Хорошее издание Индия Times», вот отделение международного Таймса, вот, они там обнаружили несколько порталов, один из которых государственный. А мы все с вами знаем, насколько у нас порой несерьезно в маленьких государственных организациях относятся к данным пользователей. Вот они скомпрометировали данные, и мы пришли, собственно, к той ситуации, про которую я говорил. То есть Данные скомпрометированы, но что делать этим пользователям, непонятно. Фактически их из этой системы выкинули, и они больше никогда вот этой биометрической ID-картой пользоваться не смогут. На самом деле этих атак просто масса. Чтобы сегодня не затягивать, я не буду подробнее на этом останавливаться, но для этого не нужно каких-то серьезных исследований проводить. Просто прям заходите на Википедию, там прям целый раздел по компрометации этой системы, по-моему, 6 или 7 различных видов атак и компрометации было осуществлено, а там везде есть конкретные пруфы. Вы можете там пройти по ссылкам поподробнее изучать по каждому конкретному факту. То есть как бы очевидно, что если мы это будет массово внедрять, мы с этим столкнемся. Хитрые атаки на алгоритмы. Здесь может быть не совсем релевантная картинка, но давайте я вам чуть подробнее расскажу. Вообще говоря, поскольку все эти алгоритмы, они строятся на некоторых евристике совершенно порой неочевидны для нас, то возможны различные хитрые атаки, которые на самом деле до сих пор не исследованы. И есть прям гигантское еще пространство. Их будет все больше, больше, больше. И даже серьезные компании пока не в состоянии их решить. Вот, собственно, здесь приведен пример с статьей из серьезного издательства. Исследования проводят коллеги из компании Google, они, как вы понимаете, серьезно работают над алгоритмами распознавания и вот говорят о том, что вы можете взять некоторую картинку, которая распознается алгоритмом, как панда, добавить в нее некоторый шум, который, вообще говоря, совершенно не виден человеком, ну и получите, что алгоритм распознает картинку как совершенно другой там, идентификатор, как гиббона. И надо понимать, что такие атаки, они, вообще говоря, возможны и на биометрическую систему. То есть вы берете, снимаете какого-то злоумышленника, накладываете какую-то хитрую маску и получаете, что злоумышленник теперь распознается как вполне себе легальный пользователь системы, Иванов Иван Иванович. Что с этим делать, пока непонятно. И как бы очевидно, что таких атак будет все больше. Конечно, алгоритмы будут улучшаться, но на данный момент решений нет. И вот, допустим... Если говорить про эту конкретную проблему, Google даже открывает специальные конкурсы, предлагая большие суммы, чтобы им помогли разобраться, решить эту проблему. Как бы надо понимать, что как бы, компетенция сотрудников Google достаточно высока. Да? Что там с компетенцией разработчиков биометрических алгоритмов? Ну, Это большой вопрос. Надеемся, что она также хороша. Ну, Самое интересное. да? Все мы понимаем, что... Возможно, также атаки генерации, то есть э, искусственного создания вашего изображения и голоса с использованием того же видео, про которое я говорил чуть ранее. Вот, собственно, с 2000 ну, года было установлено, что человек не может отличить изображение и голос настоящего человека от его изображения и голоса. Да, алгоритмы некоторые э, еще способны отличить, что было искусственно сделано, а что не было искусственно сделано. Но не каждый алгоритм. То есть как бы мы опять полагаемся на то, что разработчики алгоритмов суперпрофессионалы никаких ошибок не совершают. И вообще такие боги разработки. Здесь есть вот отличный пример. Если вы его по каким-то причинам пропустили, не видели, я вам всем советую зайти, ознакомиться. Там прям отличное видео, на котором э, есть две половинки. На одном как бы, выступает Барак Обама лично, а на другом... Его изображение и голос были сгенерированы программой, ну, просто по тексту, который он говорит. Отличается это все достаточно сложно. Более того, это было сделано в реал-тайме. То есть э, никаких за, заранее созданных шаблонов подготовлено не было. А у злоумышленников такая возможность будет. То есть собрав кучу вашего видео, кучу вашего звука, они могут очень хорошо подготовиться. Им реал-тайм не нужен совершенно, да? Ну, мы же понимаем. Так, про недостатки реализации теперь чуть-чуть поговорим. Здесь мы как раз потихоньку подвигаемся к нашей единой биометрической системе. Да? Все мы понимаем, что одно дело теория, другое дело практика. Даже когда мы говорим про токены и криптографию, там какие-то криптографические хитрые методы, понятно, что есть достаточно, ну, назовем так, достаточно хорошие, не будем говорить идеальные, но достаточно хорошие, алгоритмы, которые верифицируются там, тысячами людей, но разработчик, который конкретно этот алгоритм реализует, очевидно, может накосячить. К счастью, когда мы говорим там, про какие-то криптографические истории, у нас там есть методики испытаний, у нас есть регулятор, который все это проверяет. С биометрией все чуть сложнее, потому что здесь у нас опять нам мешает та самая вероятность, и вероятность из этих алгоритмов. Да? ну как бы, На ну, примитивном уровне понятно. Напишите тестовые данные из стандарта там, на какое-нибудь шифрование, зашифруйте и проверьте, что то, что у вас получилось, и то, что в стандарте фигурирует как эталон, совпадает. Совпадает? Отлично. Здесь все сложнее. Если у вас были на входе какие-то данные, которые вроде как по эталону должны давать 99%, а ваша реализация дает... 98 и 99 – это одно и то же или нет? Ну, большой вопрос. Если вы считаете, что это прокатит, возможно, что внутри алгоритма на самом деле есть какой-то скрытый недостаток реализации, который просто в какой-то момент выстрелит. Вначале будем говорить вообще про традиционные атаки. Да? Не совсем это к программной реализации имеет отношение, а скорее к реализации всей системы. Да? Мы про это говорили или там про пароли, про традиционные факторы. Ну, вот теперь давайте не забудем упомянуть про это вот с биометрией. Очевидно, что можно подменять библиотеки, которые работают с биометрическими данными, как на сервере, так и на клиенте. Все это верифицируется на данный момент не очень хорошо. Но злоумышленники очень хорошо умеют внедряться в библиотеки и подкручивать там то, что им необходимо. Очевидно, что мы можем подменивать считыватели, а также некоторые библиотеки при первичной регистрации. Да? То есть это вот примерно история такая же, как с собакой. У нас есть некоторая точка, которая регистрирует. Там есть оборудование. Вряд ли это оборудование охраняется 24 на 7, а даже если это и так, хакеры не раз демонстрировали просто чудеса. Подмены, установки различных накладок, а также других каких-то... Систем, которая может влиять на первичную регистрацию. Здесь в первую очередь, конечно, имеется в виду, что копирование ваших данных при первичной регистрации. То есть, когда вы пришли в банк, и ваши биометрические данные отправились не только в единую биометрическую систему, но и в некоторую специальную систему хакера, где он их тоже сохранил, ну и в дальнейшем, конечно же, их использует. Ну, очевидно, что такая же история абсолютно может сработать в тот момент, когда вы эту аутентификацию проходите. То есть легальные библиотеки могут быть заменены на специальные библиотеки злоумышленника, и он просто будет каждый раз, когда вы в биометрической системе аутентифицируетесь, накапливать ваши биометрические данные до тех пор, пока у него их будет достаточно, для того, чтобы просто входить вместо вас. Ну, никак мы не обойдем работу с памятью, да? практически любое приложение может... Без особых трудов прочитать данные в оперативной памяти, которые туда положили другие приложения, ну и, соответственно, ваши биометрические данные, которые там находятся при съеме, ну, их просто также копировать, также накапливать и также потом против вас использовать. Ну, без социальной инженерии вообще трудно обойтись, да? Ну, она вообще работает во всех информационных системах, которые связаны с безопасностью. Это просто продолжение истории про точку сбора, где есть конкретный сотрудник, который является братом, сватом, другом злоумышленника, ну, который просто будет снимать ваши биометрические данные два раза под каким-нибудь замечательным предлогом типа «Ой, не снялось, давайте вы еще в другую камеру посмотрите». Ну и там ваши данные также накопят и будут использовать против вас биометрии есть еще такая замечательная история, как незаметное включение считывателей. Да? Помните, я вам рассказывал пример про приложение на компьютере, да, мы тоже понимаем, что это все отлично работает. Прям буквально год, наверное, назад была вот эта истерия по камерам в ноутбуках, когда люди их заклеивали, приклеивали специальные шторки. Кто-то там э, даже разместил фотографию, как Марк Цукерберг э, у себя заклеил камеру. Да. Но в целом мы понимаем, что население у нас не Про такие истории не слышал и не догадывается о том, что какое-нибудь внешнее благовидное ПО может просто периодически включать видеокамеру в тот момент, когда они за компьютером, ноутбуком работают, и писать то, что они говорят, и их изображение. Конечно же, никуда не деваются атаки на канал. Все эти биометрические данные, если хранятся централизованно, куда-то передаются. Очевидно, что канал тоже можно, даже если он будет там, защищен. Никто не отменял там, Man in the Middle, в Diffie не подмену сертификатов и многие-многие другие атаки. Ну и про то, что мы уже несколько раз говорили, еще раз вспомним. Это да, тоже традиционная атака, атака на место хранения. Вне зависимости от каких данных. Если вы храните пароли, будут атаковать место хранения паролей. Храните биометрические данные. Ну, как бы не стоит надеяться на то, что злоумышленники не будут это место хранения атаковать. Так, отлично. Мы сегодня прям бодро движемся, и вполне возможно, что даже практически там за час 15 успеем все рассказать. Про единую биометрическую систему. На самом деле, одной из причин, почему появился этот вебинар, является замечательная статья на Хабар, которую написали про единую биометрическую систему самых создателей. Там чуть ниже будет ссылка. Вы, если хотите, можете ее просто поиском на Хабре найти. Если не хотите, просто дождитесь презентации, и там по ссылке перейдете. Потому что, вообще говоря, ну, было бы странно рассказывать про то, как в России все может быть хорошо или плохо, или что-то там критиковать, когда вы вообще ничего не знаете про подробности реализации. Но, к счастью, разработчики вышли в свет и чуть-чуть приоткрыли завесу, рассказали немножко о том, как это будет реализовано. Поэтому мы можем посмотреть на это с точки зрения информационной безопасности. Ну и уже сейчас, возможно, догадаться о тех интересных нюансах или проблемах, которые нас ждут. Итак, в качестве биометрических факторов будет использоваться изображение лица и наш голос. Голосом вы будете произносить некоторый случайный набор цифр, который вам будут показывать при прохождении идентификации. И, собственно, при первичном съеме вы тоже будете называть некоторую последовательность цифр. Оборудование для снятия биометрии будут закупать и обслуживать банки. Создатели заявляют о том, что вы в любой момент сможете удалить биометрические данные. Хотя уже здесь есть много вопросов, потому что очевидно, что централизованное хранение большого количества биометрических данных неизбежно повлияет за собой множественные-множественные бэкапы этих самых данных на случай выхода из строя серверов. Ну а гарантировать то, что удалив или там, отправив запрос на удаление, ваши биометрические данные будут удалены в том числе там, из всех бэкапов, ну, в общем, заявление есть, а подтверждения никакого нет. За что надо отдать должное и поблагодарить разработчиков единой биометрической системы, так это за то, что они включили требования обновления биометрических данных каждые три года. Возможно, это связано с тем, что каждые три года алгоритмы будут чуть-чуть улучшаться, это хоть как-то компенсирует... Ту самую серьезную проблему компрометации биометрических данных, про которых я говорил выше. То есть, когда ваши биометрические данные скомпрометированы, и вы системой пользоваться не можете от слова совсем. Здесь есть надежда, что через три года там алгоритмы изменятся, добавится новый фактор, вы придете и заново пересдадите уже там новые факторы или дополнительные факторы, или даже старые факторы, но по новым алгоритмам, и все-таки сможете пользоваться этой биометрической системой снова. Это они прям большие молодцы. Ну, как бы известный факт, что банк будет платить 200 рублей за каждого нового приведенного клиента, который придется с такой системы. Ну, это просто, как вам для дополнительной информации. Много это или мало? Ну, это решать каждому конкретному банку. Все данные хранятся централизованно. На самом деле, это очень больной вопрос, потому что все мы понимаем, что как только мы получаем единое место хранения большого количества критичных данных, это место становится неким лаковым кусочком для злоумышленника, который будет всеми силами пытаться это место атаковать для того, чтобы получить кучу данных. Ну и как раз один из вопросов, про который я уже говорил, что банк видит только процент схожести и решает, оказывают ему услугу или нет. Здесь еще раз упомяну про ту самую тонкость, когда... Ну, не совсем понятно, что делать, когда точность приближается к какому-то порогу. А, что еще более печально, что банк такое решение принимает самостоятельно. То есть не регулятор говорит о том, что вот такой-то процент является хорошим, надежным, а банк сам решает. То есть банк может решить, что там 80%, ну, это вообще, говоря, достаточно, потому что я хочу там, сделать как можно большему количеству клиентов удобнее, как можно большее количество клиентов привлечь, не буду говорить. Истории, когда они вроде бы похожи, но пройти не могут. Ну, а в конечном итоге это приведет, конечно же, к ошибкам, взломам, ну и так далее. Здесь прям начинаются самые больные вещи, про которые они рассказали, на которые прям очень хочется акцентировать внимание. Ну, во-первых, они говорят, что в мобильном приложении они защитят канал связи и базу данных, чтобы вас информацию было невозможно перехватить. Ну, здесь стоит отметить, что, к сожалению, все не так просто. Даже защищенные каналы атакуются различными атаками, типа там, того же Man in the Middle, а уж про сертифицированную защиту каналу по ГОСТ на мобильных платформах все вообще не так очевидно. С сертификацией решений все тоже под большим вопросом. То есть заявлять о том, что они надежно защищ... защитят можно, мозг... А вот надежно защитить на данный момент, к сожалению, наверное, не получится. Что мы уже видим? Мы уже видим, что требования к устройствам для приема, которые они озвучивают, причем, заметьте, озвучивают публично, они просто уже с очевидными ошибками. Там есть и противоречия. То есть когда в официальном регламенте написано, что там наличие какой-либо растительности, на лице типа там, бороды или усов запрещено, а специалисты Ростелекомы говорят, что нет, не запрещено, все можно будет использовать. Как на самом деле? Большой вопрос, похоже, они сами толком не разбираются. Ну а что еще более печально в том, что они уже составлены с технической некоторой неграмотностью. Кому интересно, прямо идете на хабар читайте комментарии, там прям подробно описано. Здесь как бы уже для меня конкретно есть очень большой и серьезный звоночек, что если люди не могут написать технически грамотно две страницы требований, то то, что они смогут грамотно и без ошибок реализовать такую большую, сложную, серьезную систему, прям очень большой вопрос. Ну и что самое приятное, что механизмы издавления пользователей находятся в разработке. Здесь идет речь, конечно, о том механизме, когда кто-то пытается использовать ваши биометрические данные вместо вас. То есть система уже запущена, вы придете, сдадите свои биометрические данные, завтра же вас начнут атаковать злоумышленники, вы в жизни не узнаете о том, что кто-то уже в течение недели ломится с попыткой использовать там, ваше лицо. Ну, отлично, серьезный подход к разработке, еще еще сказать. Ну и цель, которую они озвучивают, на мой взгляд, достаточно странная. То есть привлечь в банки и расставить банковские услуги тем пользователям, которые в эти банки не ходят, при этом вообще говоря, вам придется ходить, чтобы сдавать эти биометрии. Ну, посмотрим, насколько это сработает. Ну и то, о чем вообще говоря. Совсем не хочется молчать, и что является для меня лично вторым звоночком, что нигде не прописана ответственность за утерю и компрометацию ваших биометрических данных. То есть если завтра сотрудник Ростелекома, который был обижен Ростелекомом, вдруг решит со злости ваши биометрические данные куда-то выложить, ну, никакой ответственности никто не понесет. И здесь... Как многие замечают, если бы такая ответственность была прописана, и была прописана действительно серьезная, как для организаций, которые хранят эти данные, так и для банка, который эти данные обрабатывает, конечно, доверие к системе было бы гораздо больше. Но у нас, как обычно, в России никто ни за что не отвечает. Какие можно сделать очевидные выводы из первой системы? Ну, конечно же, такая идентификация надежнее операциониста. Да, конечно, если придет человек, там внешне похожий на ваш с вашим паспортом, то уставший бедный операционист, он, конечно, ошибок допустит гораздо больше, чем там какая-то автоматизированная система. Но в банке, вообще говоря, есть и более надежные механизмы аутентификации. То есть, как бы если девочка-операционист устала и. Может допустить ошибку в сравнении там, вашей фотографии с фотографией на паспорте, которая там, была сделана 10 лет назад, а вы там постриглись, пластику носы сделали и усы отрастили. То у них, вообще говоря, есть очень простой эффективный способ просто двухфакторная криптографическая аутентификация по смарт-карте, точнее, банковской карте. вас просто поставить ставить карту и вести пин-код. Во многих банках так уже делают в отделениях. Поэтому будет ли здесь очевидный плюс? для банков? Ну, большой вопрос. По моему личному мнению, пока даже смски выглядят безопаснее, чем вот эта вся система, так как она сейчас реализована. То есть, если специалисты единой биометрической системы, конечно, решат все-таки взглянуть на международный опыт и будут учитывать и развивать свою систему, ну, через несколько лет, наверное, это станет действительно круто и удобно. Но не сейчас. Раз уж мы даем некую критику единой биометрической системы, давайте собственно, посмотрим, какая должна быть прям идеальная биометрическая система для того, чтобы количество векторов атак у злоумышленника было минимальным, чтобы вы могли прям с спокойной душой такой системой пользоваться. Ну, Во-первых, биометрические данные хорошо бы хранить нецентрализованно на устройстве пользователя. Более того, в мировой практике, есть уже прям технологии, которые такие штуки позволяют делать. Там для смарткарт есть даже специальная технология match on Card, которая позволяет биометрические данные хранить на смарт и проверять их только внутри смарт-карты на специально защищенных чипах. Здесь как бы есть... Второй очевидный плюс, который почему-то не видят создатели нашей гениальной единой биометрической системы, то, что когда у вас есть личное устройство, если кто-то это личное устройство скомпрометирует, он украдет только ваши данные, а не получит доступ к еще нескольким миллионам. Как бы, когда вы храните что-то критично важное, ну, очевидно, что хранить это распределенно гораздо более безопасно. Вообще говоря, место хранения биометрических данных должно быть стандартизировано и сертифицировано. Надо специально вырабатывать требования, вырабатывать методики. Только тогда вы сможете эти данные как-то хранить безопасно. Сейчас по каким требованиям и как это было сделано – ну большой вопрос. Для первичного получения и проверки должно использоваться одинаковое сертифицированное оборудование. То есть не так, как сейчас, когда банк сам там что-то закупает. Оборудование должно быть проверено. Оборудование должно было сделано таким образом, чтобы хакер не мог просто так сделать какую-то закладку, установить похожую камеру, которая там э, дублирует ваши данные еще куда-то. Должно быть обеспечено доверие между всеми этими считывателями, местами хранения и алгоритмами. То есть э, в идеале у злоумышленника не должно быть возможности вмешаться. В этот процесс. Обычно такие штуки реализуют с помощью аппаратной аутентификации нескольких устройств между собой. Когда компьютер может убедиться, что в него подключена именно та камера, которая была сертифицирована, которая надежная, которая сломана. ломана. Камера же в свою очередь может убедиться, что она была подключена к сертифицированному правильному компьютеру. И, соответственно, все они вместе могут убедиться, что они подключены к надежному сертифицированному считывателю. И алгоритмы, которые работают, не могут быть изменены. Они по доверенным всем каналам общаются с местным хранением и так далее, и так далее, и так далее. Конечно же, все эти алгоритмы должны быть публичны должны пройти сертификацию по некоторым требованиям, которые обязательно надо вырабатывать. Они не должны быть закрыты. Реализации не должны быть закрыты. Все это должно тщательным образом проверяться. И, конечно же, будет круто, если будут добавлены некоторые дополнительные факторы. То есть когда биометрия будет не единственным фактором аутентификации, а будет использоваться как один из факторов аутентификации. Тогда и пользователь сам сможет выбирать. Ну и плюс там, способ защиты на случай, если его видеоданные были скомпрометированы и так далее, и так далее, и так далее. Дополнительные факторы должны быть просто обязательны. Здесь, конечно, у многих возникает такой очевидный вопрос. Как же так? Есть замечательный Apple. У них вот это все работает. Почему же в России Ростелеком не может сделать все так же круто? Наверное, может, но, к сожалению, не хочет. Давайте просто посмотрим, что сделал Apple. Надо понимать, что в серьезных компаниях к безопасности относятся достаточно серьезно. И они, конечно же, мировую практику ушли. Давайте посмотрим, что они сделали. Биометрические данные хранятся не на устройстве. Они не хранятся где-то централизованно. Поэтому скомпрометированы могут быть только от конкретного пользователя. Хранятся они внутри специального защищенного чипа, аппаратно-защищенного. Как там они хранятся у Ростелекома, это неизвестно. Но что еще более классно, все... Это контролируется с точки зрения экосистемы. Здесь в чем есть замечательная вещь? В том, что камера, которая снимает ваши биометрические данные, она с местом хранения связана аппаратно. Причем там-то как раз у Apple есть специальная взаимная аутентификация. То есть у вас не получится вставить какую-то левую камеру, которая попытается данные еще куда-то слать, и подключить ее к защищенному процессору внутри iPhone. Это все технически очень сложно. Там куча проверок. На то, чтобы такие вещи вы реализовать не могли. И данные прямо из камеры попадают напрямую в защищенный чип. Они не ходят там через оперативную память или через какие-то библиотеки. Плюс контроль за экосистемой приложений, который никогда не будет на обычном компьютере или там Android-смартфоне пользователя, где массовые доступы к root-правам у каждого второго настроены по тем или иным причинам обратная платформа четко строго контролируется. Строго определенный защищенный процессор, строго определенная защищенная камера, строго определенный тракт передачи между этой камерой и защищенным чипом. Плюс они проецируют 30 тысяч точек в инфракрасном диапазоне. Ростелеком же считает, что вам не нужна ни специализированная камера, ни микрофон. Ну, то есть фактически берите любой, который вам Злоумышленник подложил. Извиняюсь за опечатку. Как бы у них есть доверие между средствами сбора и средствами хранения. Как я уже говорил, у них связь просто аппаратная и напрямую. А не так, как это сейчас в единой биометрической системе сделано. И все это проверяется аппаратно. Как бы. Apple отлично понимает, что лучше аппаратных проверок в специальных чипах, типа смарт-карточных, на аппаратном уровне не придумали. Ростелеком же говорит, что у них множество различных алгоритмов, которые они постоянно будут менять. Ну, а там, где постоянная замена, там и специальный алгоритм, который подложил злоумышленник для того, чтобы пройти аутентификацию вместо вас. О чем хочется сказать в конце. Про это прям очень хочется, чтобы все мы помнили. Да? Серебряной пули нет. У каждой технологии есть свои ограничения применения. Да, там у смарт-каршных чипов есть свои ограничения, их надо носить с собой. У паролей есть свои ограничения, их надо постоянно менять. Так и у биометрии есть куча своих ограничений. Каждый раз выбирая ту или иную технологию, надо смотреть и думать, подходит она вам или нет, да? Опять же очевидно, прям базовый термин в функциональной безопасности, что атака будет все время приходиться на самое слабое место. Защищенное. То есть Как только вы говорите, что у нас там специализированное, крутое, супернадежное централизованное хранилище, и оно действительно такое крутое и такое защищенное, атака просто произойдет на супер незащищенный компьютер-пользователя, где он работает под администратором и ставит все, что его душе угодно. Или на камеру, или еще куда-то. То есть надо понимать, что все это должно быть в некоторой экосистеме, где все места защищены... С одинаковой, такой, скажем так, с одинаковой силой, с одинаковой мощностью. Тут опять же стоит помнить про то, что если средства и технологии для атаки дешевые, а прибыль получается космическая, то атака будет неизбежна. Злоумышленники будут тратить кучу времени на то, чтобы найти ходы. То есть как только у вас э, там те же биометрические данные распределены на каждый конкретный смартфон пользователя, э, э, атаковать, вам становится значительно сложнее, потому что на атаку тратите много, а получите, скорее всего, там, конкретный смартфон или там, 10 смартфонов. Может быть, даже тысячу смартфонов или 10 тысяч смартфонов. Но и не получите доступ к единой базе, которая на миллионы человек, а как опыт Индии подсказывает, там вообще на миллиарды человек. Это просто конфетка, невероятная конфетка для злоумышленника. Почему смарт технологии э, так популярны, например? Можно ли их взломать? Да, есть технические способы взлома даже серьезных смарт чипов. Просто вам понадобится на входе просто миллионы-миллионы долларов для взлома одной конкретной смарт-карты, специфичное оборудование, которое находится в единичных экземплярах в мире, и специалисты, которых тоже там по... Ну, если не по пальцам руки, то там несколько сотен в мире существует. Как бы здесь все гораздо, при... гораздо проще. Взломать смартфоны на данный момент. Может, практически школьник, просто почитав соответствующие там руководства, особенно если на конкретном телефоне включен root-доступ. Все. Мы даже вписались практически в час. Сейчас переходим к вашим вопросам. Вопросов, комментариях по ходу было немало. Я их сейчас буду все озвучивать, а вы, в свою очередь, можете добавлять и новые-новые вопросы докидывать. Я, правда, сразу перелистнул на слайд со своими контактами и вообще с контактами компании. Если у вас дополнительные вопросы возникнут после вебинара, то обязательно пишите, не стесняйтесь. На любые вопросы, как по этой теме, так и вообще, по информационной безопасности обязательно ответим. Ну, а теперь давайте по вопросам и комментариям пройдемся, которые у нас были в течение вебинара. Сергей Калашников спрашивает, будет ли презентация на email? Да, конечно, обязательно всем вам пришлем на e-mail, а также презентации традиционно размещаются как на нашем сайте в разделе вебинары, там и видео и презентация, так и на YouTube. Мы стараемся выкладывать видео и сразу ссылку на презентацию тоже туда прикладывать. Неизвестный пользователь спрашивает, почему нападают на РосТелеком. Ну, очевидно, почему нападают на РосТелеком, потому что РосТелеком реализовал подобную единую ну, биометрическую систему, ему это дали на откуп. Здесь стоит как бы отметить, что было бы классно, если бы на этом рынке была бы некоторая конкуренция. То есть, э, если бы различные вендоры могли предлагать различные решения, там, в том числе для банка, как показывает практика общемировая, как только у нас нет, а мы строим некоторые единые системы, то очень часто э, там с функциональностью, с безопасностью все не очень. Сергей спрашивает, не слышали вы про проект Мосгортранса о снятии денег за проезд с банковской карты, распознаваемого... Пассажиры, распознаваемые по лицу. Да, слышали, конечно, про такой проект. Ну, тут как бы комментарии излишни, это как бы совсем печально, потому что как наши данные будет хранить Мосгортранс, по-моему, можно даже и подробно не останавливаться. Так, Олег пишет комментарий, что видеоблогеры перестанут вещать на ютубах. Ну, возможно. Вряд ли, конечно, они прям перестанут вещать. И я думаю, что трезвые видеоблогеры они просто биометрической системой пользоваться не будут, а будут использовать более надежные традиционные факторы аутентификации. Также Олег пишет, что единая биометрическая система должна быть как минимум двухфакторной. Потому что если сделать идентификацию по голосу и видео или изображению, то можно пытаться снимать биометрические данные известных блогеров. Да, конечно, на самом деле, я не знаю, слышали вы опять же или нет, я уже там давал ссылку на видео с Барака Обамой, есть на самом деле прямо готовые проекты на GitHub, вы их прям берете с виртуальными машинами, загружаете туда видео какого-то человека, особенно если это какой-то видеоблогер, то есть видео достаточно много, вы прям всю эту пачку видео собираете, скармливаете в это программное обеспечение, а потом просто берете и накладываете лицо этого человека на лицо другого человека. Все это происходит автоматически и уже практически там без каких-либо потерь. Потому что ну, как бы технологии это позволяют. И такие штуки они уже прям готовы есть. То есть тут как бы злоумышленникам даже придумывать ничего не придется. Поэтому если вы видеоблогер или вы снимаете много видео, а современный человек все больше видео начинает снимать, то да, вы под некоторой угрозой. Так, Дмитрий рассказывает о том, что россиян переведут на электронные паспорта. Да, только недавно была новость про то, что планируется перевод россиян на электронные паспорта. Но здесь я всем, кто... Этой темой интересуется, советую почитать. Вообще идея, типа, сделать электронные паспорта она, мягко говоря, не нова, ее уже многие годы пытаются придумывать, разрабатывают проекты, но раньше они там ходили по некоторым граблям. Посмотрим, что будет в этот раз. Может быть, они по традиции пойдут по тем же самым граблям и обнаружат те же самые проблемы. Нет ли информации о том, что законодатели желают обязать всех граждан сдавать свои данные в единую биометрическую систему? Ну, На данный момент такой информации нет, но я думаю, что для всех очевидно, что государство на самом деле заинтересовано в том, чтобы иметь все биометрические данные всех граждан там, по понятным причинам. Слежка, мониторинг – это, конечно, всегда можно оправдать улучшениями там, судебной системы или там, каком то противодействием нарушений. Но использовать, к сожалению, такие системы можно как во благо, так и против своих граждан. Очевидно, что государство заинтересовано. Все мы слышали, а кто-то даже и читал замечательный роман 1984. Ну, как бы, к сожалению, мы все к этому идем. Что с этим не поделать? Да, действительно, вот в эти паспорта хотят вначале добавлять отпечатки пальцев. Ну, как бы очевидно, что скоро и изображение лица будут добавлять. Вообще, тем, кто хотя бы чуть-чуть следит за этой темой, уже давно понятно, что количество видеокамер в стране растет экспоненциально. Где-то это благо, где-то нет. Ну, и как бы очевидно, что через несколько лет все граждане при там, походе по городу будут идентифицироваться массовым количеством систем по тем или иным причинам. Так, ну, больше вопросов пока не поступает. Давайте, наверное, не будем затягивать. Все-таки мы озвучивали, что впишемся в один час. Контакты, еще раз повторяю, вы видите на слайде. Если у вас возникнут еще какие-то дополнительные. Вопросы обязательно обращайтесь. А на этом на сегодня все. Про биометрию, наверное, это не последний наш вебинар. Подумаем о том, как рассказать более интересные технические подробности, а также подробнее рассказать про каждую конкретную атаку, про которую сегодня говорили чуть-чуть. Всем спасибо. До новых встреч.